Привет, мои дорогие друзья и зрители! Сегодня мы с вами едем в Девин. Это прекрасное место на юге Болгарии, у границы с Грецией. От Пловдива 90 километров, а от Варны целых почти 500 километров. Вот мы в Девине. Посередине протекает речка. Об этом городе я расскажу вам позже. А сегодня я приглашаю вас прогуляться по экотропе к водопаду Самодива. Возможно, вам понравится, и вы захотите совершить это путешествие самостоятельно. В 14.45 мы находимся в Девине и отправляемся на экопотеку очередную к водопаду Самодива. Не знаю, сможем мы туда дойти. Ну, по крайней мере, вот мы вам показываем. Здесь есть такой бассейн. За бассейном начинается вот эта экопотека. Так что пойдемте с нами, сейчас все увидим. Сколько мы проп пропалзем <со> по экопотеке. Но мы пока бодры и веселы. А этот спа-комплекс называется Строилица. А вот здесь вот все написано. Это для детей до одного года ноль, до десяти 8. Она надо 10.15. А ты куда попадаешь? Каким детям? Я вообще не попадаю никуда. Правила поведения. Туда-сюда. В общем, все можно послушать. А ресторан-то работает только для а посетителей вот. бассейна. Так, а тут и ресторан? Угу. А, так это что он? А может быть, он не нам кофе сварит? А не только для посетителей бассейна. Там он есть. Это, любит кофе, да? Мы же не в бассейне купаемся. Хотя можно и в бассейне. А это бассейн с минеральной водой. Надо же. Какая температура воздуха в большом бассейне? 26-28. Да, воды. Маленькая. 36-38. А в терапевтичном 39-42. А до какой час они работают? О, до 20. Мы еще успеем. На обратном пути. Добрый день. Добрый день. Но я что-то сомневаюсь, что не будет. Давай, возьми тут. Я тоже. Красотили удивительный. Какая пещера! Пещера для хранения древа. Ну тут хороший бассейн, неплохой, он такой чистенький. А вот что делать, если встретишь медведя? Да, ничего не делать. Что ну что вот встретишь медведя он на тебе что ну что будешь делать обывательство принимаем надо было мясо мне взять который медведи, да точно если медведя увидит сразу дай ему мясо точно который нам дали в ресторане его может только медведь разжует поэтому как раз либо собаки либо медведи кто еще Подъем здесь 70 метров. Всего-то? Да. 70. А мы вчера 700 с тобой сделали. Нет, мы вчера сделали 100. Ты же сказал 700. 700 это высота горы. Ага. -а, -а. а мы 100, да? Да. Ну, сегодня у нас легкий день. Все будет легко и просто. 45 вот какой рублей. красавчик продается за 45 рублей. Да, идем мы с пятачком. Большой-большой секрет. И что увидим мы потом? Расскажем или нет. Да, большой секрет. Движение то эй живот, ребята. Mm -hmm. Вам напомнили, что движение-то эй живот. Вот, и мы пошли дальше двигаться. Снимаем красивые скалы, которые попадаются нам на пути. Прикольные. Вот девочки уже отходили. Добрый день. Добрый день. Так они уже все идут обратно. А мы идем только еще туда. Ну, правильно. Куда это мы развернемся? Идем себе идем. За намечивый путешественник. На самом гонет сейчас. Мы можем в тени сделать привал. Да, давай. Первый привал. Вот здесь есть такие тенистые места для отдыха от жары. Очень хорошие местечки. Так, пульсик у меня всего 83. Вообще ничего. Отсюда вот этот небо. О, какое синее небо. И мы идем. Ну, какие, какие рыбы. А, я-то думаю, что он там увидел. А там он рыбы. Но мы не видим с вами в воде. Да? Да. да. Вообще там рыбы. Да, видимо, тут вот спуститься можно и ловить рыбу. Но тут никакой проблемы. Спуститься можно. Погнали. Девушка скрылся, значит, хорошо. Ну, теперь нас нагнали еще длинула. Да, но они такие резвые, мы их напропустим. Вот красота. Кто понимает, конечно, как красиво здесь речки, горные. Супер. Продолжим наше движение. Вот уже какой-то маленький водопадик. Ну, вот мы достигли. Само самоходный водопадик в речке. Вот такая речка. Мы идем вдоль берега. Красивый вид. Так, ну мы продолжаем наше движение по бытейке. Немножко захватываю речку. Видите, сказал, что мы уже прошли что-то. Половину чего-то. Да. Но мы посмотрим. Половина это или треть. Ну, что-то мы точно прошли уже. И Поскольку мы немножко поели, то еще пока есть не хотим, надеюсь. Как да. ты думаешь? Нет? Мы не хотим. Отлично. Вот такой черный мох высохший. Вот на этих скалах. Вернее, он был зеленый мох. С фагмом. Но он высох. Вот беседка. Самодивская прыскала. 500 метров. Это вообще... Представляешь? Оплотнём, О, спасибо, что вы нас так поддержали. Вообще, здесь, а Потом было написано 1500 метров до этого, да? Да. Ну по да. Ну пока нас никто не догоняет, а мы сидим в беседке и отдыхаем. А вот тут какие-то системы мостиковые, мостики, мостики. Так, и дальше нам вот туда. Вот речка. Такая красивенькая. Все тоже с водопадиками. Классная. Здесь бурлит. Просто отлично. Так, мы идем. Путь стал наш немножко круче. Мы тут так немножко колеблемся. Правильно ли мы идем? Но у нас там было написано, что надо тут. И мы идем тут. Тут уже лестница. Ой. Все, лестница. Мы идем хорошо. Тут не высоко. Довольно низко. Мы прямо в каких-то джунглях. Ну, как ты нормально идешь? Не Почему? Посиди в дне Почему умереть? Просто посидишь, покайфуешь. Ну, мы не прошли, да? Ну, пройдем сейчас. Вот тут, видишь, какие-то тропочки подделали. Вот тут. Просто я не понимаю, где досочки. Ну ладно. Пока что лесенки. Скажешь, когда будет 100 метров, мы будем отдыхать. Мне или кажется, или голоса какие-то где-то слышу. Я где-то слышу голоса. Все, мне ужасно жарко. Надо посидеть. Сейчас посидим вот там за взберемся. А, нет, там солнце. Давай здесь посидим. Сейчас вот там и где нет солнца. Там посидим. Все, садимся. Так, мы здесь не одни, конечно, Шаль. Ну, что, значит, мы правильно идем? Добрый день. Добрый день. Дорогите, можете пройти так. Извинявайте. <свенялась> <Свинялась. свенялась> Извините. <Свинялась. свенялась> <Свинялась. свенялась> Значит, мы идем правильным путем. Так, мы продолжаем наше движение по лестнице. И надеемся, что скоро начнутся деревянные басточки но пока не видно пока лестницы продолжаются. лестница еще идет вверх должны те расстроить и нам придется на ней заползти что, что не нет? Вот тут уже горизонталь, все, никакой почти никакого подъема. Здесь мы уже более-менее на пологом участке. Вот, но зато ступень заканчивается и начинается просто тропинка, но она горизонтальная. И даже идет немножко вниз. Что облегчать дорогу намного. Когда идешь немножко вниз, хорошо. В принципе, легкий участок. Потому что он идет вниз. Вниз всегда легче, чем вверх. Помнишь, как мы с тобой искали дрон? Как мы ползали? Там было намного хуже. Но где ж похуже? Просто такой же бурелом, конечно. Такая же чещуба. Здесь дорожка обустроена. Тебе идешь, идешь. Нет, думай, куда тебе идти? Идешь себе тихонько и спокойно. Ползешь. Сейчас вверх, был вниз. Вот так, вот так вот и ползем потихоньку в лесочке. Хорошо, что сегодня. Довольно прохладный ветер. Ветерок такой есть освежающий. Да, люди идут постоянно туда-сюда, туда-сюда. А я думаю, так все равно сюда идти, наверное. Да. Тропинка, то только. Тут опять пошли вверх. лес, говорю. Мы полезли. Дальше. Дальше. Ой, ну, слушай, мы пришли на мостик. Ура! Ну, водопада еще, наверное, нет, но мостик уже есть. Мы уже рядом где-то. А, так вот это водопад, что ли? Ну, вообще. Поздравляю. Похоже, что мы уже у водопада. Ползем. Ага. Осталось немножко. Давай отдохнем здесь. Повсюду водопады. Тут падает тоже. Но мы уже почти пришли к водопаду Самодива. И его тоже вам покажем сейчас. Мы пришли. Вот смотри. Водопад Самадивская проскала. Вот так он называется. Самадивская проскала. Высочина 70 метров. Первый пад 25 метров, второй пад 45 метров. Водопад еполноводен. Весенний-осенний сезон. Так, ну мы тут не одни, конечно, уже много людей. Мы сейчас туда приближаем. Ну, Ну, все-таки быстрые. Конечно, опять минуты прибежали. А мы тут... что, когда-то и мы были рысаками. Ну, что делать? Да. Вот, восходим последний участок. А вот здесь так брызжет красиво. Супер! Вот, Олечка, скажи, скажи. Отлично! Забрались наверх. Большая трудовая победа. Видите, не делаем, но мы это сделали. Надеюсь, вам понравился наш трудный поход. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет еще много интересного.